Ребят, всем привет! Крайнее мое видео, там было пиздец с косяком, да? То есть я залил, сохранил, точнее экспортнул неправильно вообще проект свой. У меня там была проблема с минусом, то есть я его сохранил на минус 17, 31 на выходе, на громкости. Вот. И еще в капе там был фрагмент один отрезан, обрезан, блядь. Ну, короче, накосячил, простите. Ребята жаловались, писали. Вот. Ну, я сохраню заново, по новому, все четко, все будет нормально. Те, кому надо, будут в описании под вот этим вот видео. <clears throat> И качайте, кому надо, работайте, тренируйтесь. Вот. А сегодня у нас... Что? Сегодня у нас будет сведение с нуля. Этого же проекта буду сводить. Uh, то есть, плагинами, не которые были до этого, вообще просто по ходу ходовыми, блять. У меня, кстати, кроме Waves плагинов сегодня нету ни хрена и стандартных. А, и, блядь, а, как в <laughs> <Фаб -фильтр>, во. Вот, ну, в принципе, я их всегда использую. Вот, uh, все, ну, погнали, в общем-то. Смотрите, я залил проект, да. Изначально у меня вот так находится, потому что мне кто-то писал, типа, почему не видно ни хрена. Ну, тут вот визуально можно изменить все, что делать побольше, чтобы было видно. Вот, это вот тут находится. Все сделали, все, молодцы. Так, что я делаю первое? Смотрите, у меня здесь, вот, вы когда включаете, закидываете сюда проект, все у вас вот такими нотками. Ну, те, кто не знает, это те, кто знает, блядь, молодцы. Вот, от них надо избавляться, потому что потом будет с темпом проблема. То есть, когда при смене темпа... В общем, это приключение временной базы между музыкальной и линейной. Когда вот эта кнопка в виде ноты, при изменении темпа проекта, темп изменяется вместе с ним. Если в виде часов, вот так, то ни хрена не меняется. Короче, выбор привязки событий по темпу или по времени. Вот. То есть, ее всегда надо по-любому убирать. Все. Где-то можно было в преференсах это сделать. И сразу разом все. То есть, автоматически она вырубается. Я не помню, честно. Так что, ну, блин, в общем, просто убирайте ее. Я Пока я так делаю, мне не лень. Вот. <coughs> Смотрите. Все. Ну, так, надо поубирать. Где тут? не ну, убрал. Еще. Тут. Тут. Можно же так сделать, точно. И будет видно все. Все, с этим мы разобрались. Так, что я делаю вообще первое? Если у нас такая, пока мне приходит проект, допустим, да, мне надо вот все. У меня монтаж проекта. Монтаж проекта, да, это изначально, что, что я делаю? То есть убираю ненужные вот эти вот фрагменты, куски какие-то, да, я начинаю обрезать это все, чтобы оно не мешало да, там, создавать группы, направлять какую-то дорожку в группу. Вот, то есть, это, вот, для меня это монтаж проекта. Вот. <coughs> все, вообще, по сути, вот этим в первый день сведений нужно заниматься. Отдавать это вот всему. Сведение уже желательно на другой день или немного можно захватить. Вот, ну, нам же все надо быстренько, все и сразу. Поэтому мы делаем все и сразу. Вот, я обвожу вот эту дичь. Все, обвел ее. Захожу в аудио, адвантед, и вот сюда. Поиск тишины. Кто-то знает, кто-то нет. Если что, ну просто. Нихуя страшного, если я покажу. То есть, ну, это быстрее намного, да, чем буду вручную резать. Пусть это будет лучше вот так. Все. Ну, единственный минус в этой всей херне то что она, ну, обрезает какие-то нужные, да? Нам фрагменты нужные места какие-то ну по ходу сведения с этим можно разобраться так все сразу мы должны понять что у нас есть я вот допустим знаю то что это у нас рбеки вот эти вот поэтому я их отключаю а я вообще просто делаю вот так что она бывает включается ну, вот все у меня вот здесь вот три основные дорожки да все, здесь уже припев. Здесь второй куплет. Все, я начинаю работать конкретно с вот этой темой. Создаю две дорожки. Ой, две группы, извиняюсь. <coughs> Стерео обязательно. Что я сделал, блядь? Создал. Нихуя не группы. Две группы. Все, перетаскиваю их сюда, потому что мне так удобней. А, Все, одну группу я называю. Ну, общая обработка. Общая. Общая обработка. Сразу же ее отп отправляю на группу номер 2. Потому что я точно знаю, что места здесь мне не хватит. Слотов очень мало. Вот. А мы очень любим работать плагинами, правильно? Вот. Все, смотрим, она отправлена, нас отправлена. Вторую группу назовем «Добавки». Все, с этим разобрались так выбор по цвету сразу это тоже как-то меньше путаюсь с этим все основные дорожки у нас куплета будут зеленые все немного побольше все вот эту дорожку я направляю на общую доработку вот это тоже общее ну и соответственно вот это общая обработка. Так. Все. Как бы есть. Ну, блядь, еще надо минус, темп минуса найти. Темп минуса у меня. Так, ну, наверное, блядь, это все знают. Я даже показывал это. Я пока не, ну, не буду. Давайте это. Сейчас я установлю темп минуса и вернемся к работе. Так, ну все. Темп минуса есть проверили все за бомбу идем дальше все все хорошо так а, что у нас это все обработка все погнали вырубим минус мне так лучше слушать у капу вообще нам теря... в первую очередь голова у друг друга остались Смотрите, как я уже объяснял, я вешаю а, сразу лимитер какой-нибудь, максимайзер, а, чтобы ну, мне было ну, лучше слышно, а, что мне нужно добавить к вокалу, или что убрать с него, что вообще вырезать, я не знаю, что скомпрессировать. Когда а, он тихий, то есть я не могу услышать, не могу понять, что мне это не нравится, я просто слышу то, что он... Хреново вот, звучит, блядь, и все. А что убрать из него я не слышу, поэтому я делаю громче. Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость. Yes. Что называет любовь? Мне так одиноко и тихо, что слышу. Я звуки по венам готовим оттоть. Вьетнам, не впервые. Вьетнам... Так, все, сделал громче. Слушай. Все, сразу, допустим, вот, я должен подчеркнуть себе то, то, что мне понять, что мне, что мне не нравится в нем. Вот, что мне в нем не нравится. Слишком ваты дохуя. То есть это вот низкие частоты, да? Сейчас мы повесим. Фаб-фильтр. ну, чтобы это можно было увидеть визуально. друг друга остались. Сейчас я убрал комнату. Комната у нас идет где-то... Называют любовь. Ну, до 100. До 100 килогерц. Я И вот этот вот фрагмент... Сейчас на репит поставим. ГОЛОВАХУ ДРУГ ДРУГА Вот, мы его слышим. Вот это вата. Вот этого вот тоже нам не нужно. Вот этот резонанс. Тоже, они нахер не нужны. Но их тоже вырезать прям подчистую не нужно. Вот. Мы их вообще, конечно же... Да, наверное, обойдемся без... ЖАЛИСЬ! Без компрессоров, я имею в виду многополосных. То есть, конкретно, какую-то частоту мы сейчас не будем э, компрессировать. Хотя это было бы лучше. Попробуем просто их посрезать нахер. у друг друга остались. <сосы> Слышим нос. Где он у нас? <сосы> нос здесь, где-то. Прям вот в нос, как будто бы пою. Что называют любовь. Мне так одиноко, и тихо, что с этим разбежались. Вот слушайте, до. до". нам не впервые теря В головах у друг друга остались. То есть освободили какую-то место. Дышнее. Да, конечно же, немного как под рацию, но. <клышлен> Во всяком случае, стало чище. То есть нос, вот этот вот нижний, они как бы уже менее мешают. Рация сама, из-за того, ты то, что мы. Я убиваю Сделали, как бы. То есть вырезали низкие частоты, да, и осталось больше высоких. Поэтому они как бы слух бросаются. Их тоже можно подрезать, а потом виртуально добавить как-то, ну, другим плагинам просто высоких частот. Тебе эту мерзость, что называют любовь, мне так одиноко и... Ведь нам не в головах у друг друга остались... Точнее, ты у меня ну, допустим здесь. Мерзость, что называют с разбежались. Ведь нам не впервые теряли. В у друг друга остались. Точнее, ты у меня мерзость, Что называют любовь? Мне так и тянко, и тихо, что Ветна не впервые в у друг друга остались Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость. Yes. Что называют любовь? Мне так одиноко, и тихо, что спать разбежались. Вьетнам не в головах у друг друга остались. То есть слышно, да? Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость. Yes. Все, так оставим. Идем дальше. А, частоты какие-то я посрезал, правильно, и он еще ну, стал тише. Поэтому я повешаю сюда Наверное, еще что-нибудь. Вот что так... так, я вообще компрессор повесил Можно повесить. Что-нибудь что даст нам под громкости и немного теплоты. Хотя бы даже. Ну, давайте вот этот провод. Ну-ка, и тех, что сядь, разбежались. Ага. Ведь нам нет То есть, смотрите, вот мы повесили его. То есть уже слышно что то, что какие-то частоты вырезаны, и, в принципе, это неплохо. Они как бы с помощью них, он, в принципе, уже такой более чище. Но этот плагин, который мы сейчас повесили, еще дает нам понять, еще что можно подрезать или что-то скомпрессировать, да? нам на первого теря. Опять же, все тот же нос и низкие частоты. Вот, будем с ними бороться. А Ну-ка, давайте попробуем. Так, сюда. Это все плагины Waves, вот сейчас. Кроме фабфильтра. Так, это не то, нет, ладно, давайте опять фабфильтр, можно, я просто бывает пользуюсь вот почти одним и тем же до самого вот конца вот этих вот ячеек, просто раскладываю тот же блять фабфильтр и просто громкости прибавляю и получается нормальный звук. В головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость, что называют любовь Меня ну одиноко и тихо, что с разбежались. Ведь нам не впервые теря. в головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость, что называют любовь Мне так одиноко и тихо, что с пять разбежались. Вьетнам впервые, Тиря, в головах у друг друга остались, Точнее вот, ты где -то у меня, вот убивал вот, вот, вот, вот, где, где, где, я говорю, вот оно, -то... ху, друг точнее ты у меня убиваешь, тебе вот эту мерзость, у друг друга остались, угу. точнее остались, точнее ты у меня... Друга остались. Нихуя не здесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Точнее, mm -hmm. ты у меня убивай в себе эту мерзость. Что называют любовь? Мне так одиноко и тихо, что с этим разбежались. Вьетнам не впервые, теря. Ну, в Вьетнаме впервые друг да. друга остались. Так, пойдет. пойдет В головах у друг друга остались. Нормуль. Так, ну... Точнее ты у меня убиваешь. Тут я под, просто добавляю уже минуса. Тебе так одиноко, тихо, что не впер... То есть вот что у нас было до. Лимиты расставим. Витнамные впервые теря... В у друг друга остались. Точнее, ты у меня убива... Как бы есть Вьетнам разница. Да, впервые... Едем дальше. Так, я посрезал здесь лесоки. Уб... И нам надо добавить немножечко. Можно фильтром добавить, но он как бы блядь, не очень мне нравится. Поэтому я добавлю наверное, вот такой Давайте да. вот этим попробуем. Так, он сам по себе тёпленький. Аналог сразу вырубаем. Фильтр низких частот. Насколько у нас можно посмотреть. Это вот комната, это ненужный шумы. Да. То есть вот они вот, где-то вот до 100 кГц идут. То есть и это не то, нет. что нам не нужно вообще. Ну и со, до скольки до 100. Ну и вот где-то здесь тоже. Вот это он срезает, да, то же самое. Ты у меня убиваю себе эту мерзость. Что называют? Теплоты нам не надо. Даже может чуть подрезать. Есть, вот это вот фигня. Бел. То есть, как бы, как бы все ребята ну, нигде не учились, а так же, как и я. Правильно? И проще объясню, те, кто не знает. То есть, вот здесь вот мы выбираем сам вот размер захвата. То есть, вот даже нарисовано. То есть, здесь вот от меньшего уже к большему шире. То есть понятно, да? Все. То есть здесь мы выбираем, сколько нам надо. Ну, возьмем где-то вот на, на 3. Здесь мы выбираем, какую чистую мы будем или подрезать, или добавлять. То есть... Ну, это насколько я этот плагин понимаю. Как бы делаю вроде нормально. Здесь, как я понял. Ну, это у нас... Че? 200? Да. Или нет? Ну и похлина. А здесь уже вот добавляем громкости, как я понял. Вот это то, что мы тут вы, вы, вытворили. любовь Мне так одиноко и теха, что с этим разбежались. Вьетнам не впервые В головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерз. Ладно, тут я даже чуть подрезал на минуту, да, вообще на чуть-чуть. Здесь у нас все аналогично, то же самое. Выбираю ширину захвата, выбираю чистоту. Мне нужно добавить э, самого Не четкости, да? нам не теря... это у нас 45 где-то килогерц тысяч да то есть вот вот здесь вот вот вот где-то где-то в этом районе да но это просто я показываю вам визуально чтобы можно было ориентироваться понимать вообще вот как вот на таких плагинах <сосы> Всё, выбрали давайте пробовать друга остались Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость. То что еще? называют любовь? Мне так одиноко и тех, что с разбежались. Все, уже нам... что-то есть, уже что-то есть. Вот, нам еще надо немного песка подкинуть воздушности, да? Хоть и так уже как бы, блин, вроде он и читается, даже его еще можно сделать погромче, кинуть ревера и пиздец нормально все. Ну, нет, нам надо еще немножко песка. Давайте после 10 тысяч. Здесь все просто. И добавляем, потому что это уже другой какой-то аспект, и тут это похуй. Вот это я не знаю, что такое. То так есть, смотрите, и... без этого плагина. Okay, тихо, что разби... с этим разбежались. Вьетнам не теря... В Вьетнам впервые головах у друг друга остались. Чувствуется. Если вам не чувствуется, значит это YouTube сука, зажал, сжал тут нахер. Все, ни хера не чувствуется. Вот, в принципе, уже, да, раз до да, три, четыре, пять плагинов, да, и как бы уже есть результат. Хотя можно там и двумя все сделать и будет заебись, но я же не профессионал. Точнее, ты у меня убив... Все. Я просто более чем уверен, что я сейчас подам еще громкости, да, и мне, наверное, придется какие-то высокие частоты подрезать, потому что они будут мешаться. Потому что, ну, опять же, я не слышу, да, вроде, как бы нормально, но мне же надо громкость все равно подать. Ну, потому что я чувствую, что мне надо сделать более ближе вокал. И с этим учетом у меня повылазит какая-нибудь э -э хуйня. Так что будем сейчас смотреть. Вешаю плагин... ССР тоже компрессор. Аналог вырубаем. Узываю себе эту мерзость. Что называет любовь? Это одиноко, те, к что садится, разбежались. Вьетнам не первое. Блять, ну что-то ничего не надо подрезать. Потому что надо, сейчас будет. Уж я громкость еще не добавлял. Я добавлю громкость, хотя он ну, и так уже вокал, вот сейчас мне нравится, как сидит вокал в минусе. Я как бы вот думаю, может, ничего не надо делать. Ну, нихуя надо что-то сделать. Что-то еще сейчас дальше посмотрим. Что-нибудь попытаемся попробуем. Я думаю, всем же интересно. Не просто же вы у меня интересуетесь, пишите. Так. В головах у друг друга остались. Точнее, ты... Просто добавлю громкости. Его веша, он уже как бы автоматически убив... компрессирует. Пусть нахуй компрессирует. Мне нравится, когда он дает легкую компрессию. Мне нравится вообще, когда, блядь, она даже пережата все. Мне нравится вот так вот, вокал пережатый. Себе эту мерзость, кто так, один... так, смотрите, ну, мало громкости, видимо, мы подъебнули. И поэтому у нас частоты не торчат. Или нормально сделал, более-менее. Хуй знать, все бывает. Так, еще добавим присутствие. Короче, смотрите, еще такая тема, я заметил. Я вообще, ну, не знаю, как вот там в теории вот это все работает. Все методом тыка, да, на опыте. Но прикол в том, что гейт вот здесь, да, ну, он так работает. То есть он отсекает какие-то ненужные... Когда у нас вока... Короче, блядь, смотрите. Головаху друг друга остались. Точнее... Просто вот им поиграйте. <смех> я понимаю, что я смешно пиздец объясняю. Поиграйте этой хуйней. И я просто более чем уверен, что вы найдете золотую середину в этом... Вот здесь вот. В этом ползунке. И настроите себя правильно. То есть он отсекает какие-то шумы. Бывает. <смех> да. Но бывает, если сильно его выкрутить, он пожирает прям твою капу. Чуть-чуть немножечко и вы заметите. себе эту мерзость, что называют любовь. Мне так один... Все, ну а конкретно использую этот плагин для присутствия. Одиноко и тихо, что опять разбежались. Ведь нам не впервые первую теря... В головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня. Убиваю себе эту мерзость. Называют любовь Мне так одиноко и тихо, что с этим разбежались Ведь нам не впервые теряли. Да, пойдет. Так, ладно э, Вроде бы как бы, да Но нет Еще можно добавить Ну, я вообще, я всегда добавляю Бывает кое-что, вообще просто забываю Но в основном я всегда добавляю Какой-нибудь, Блять не знаю ситуацию там ну здесь я думаю ну, не нужна. как бы все звучит нормально <плес> можно было да можно блядь, даже еще чуть чуть ну, пятерочку дать поднимем головаху друг друга остались точнее ты у меня убиваешь себе эту... <плес> то есть я ну не заморачиваюсь тут сильно ничего а, потому что в любом случае я свожу так, то есть я сейчас свел, на утро послушал, один хуй почти все переменял. А, потому что уши, ну, мы знаем, да, сух мылится, и слышим мы уже не так, вот, как изначально. Поэтому я не парюсь. Вот мне я довел пока вот, как сейчас вот мне нравится, да? Все. Остановился, сохранил. Кстати, про сохранение всегда не забываем нажимать Ctrl-S. Всегда постоянно нажимайте. Вот, ну, еще можно в преференсах, кто не знал, опять же, да, вот, на сам генерал заходим, сюда, я поставил 5 минут, то есть, каждые 5 минут автоматически Кубе сохраняет твой проект. Вот. <соценно> <соценно> так, ну, вот сейчас меня пока все устраивает. Вот э, кто-то думает, что надо еще, блядь, повесить десар. Конечно, надо, да. Но вешать мы будем э, отдельно. Отдельно на каждую дорожку. Я объясню, почему я так делать начал сейчас. И вот этот проект, вот смотрите, допустим, у меня вот две дорожки, вот этих, вот эта дорожка и вот эта. Они, ну, по звучанию почти схожи. Друга остались. По динамике. У то... это... так одиноко тихо, что. То есть по громкости все нормально. А вот здесь уже. Сука, свой рай, тебя отпускаю. Опять сука, свой рай. А здесь уже немного по-другому, эски по-другому звучат. Поэтому если я повешаю все на общую обработку, да. А эти, ну, эти же дружки у меня на общей обработке. Вот, допустим, здесь оно будет нормально цеплять. А здесь уже, блядь, они за... а он зацепит, блядь, вообще все. Поэтому, ну, вы как бы возьмите это в объектив. Вот. <coughs> Поэтому я повешу отдельно. То есть, ну смотрите, смотрите, эти типа похожи, хуй с ним. Я создаю группу. А, одну, да. Еще. Назову это. Ну, это просто, блядь, две. Двух просто. Будь будет дву, блядь. Отправлю это на общую обработку. А вот эти уже вытащу с общей обработки и отправлю на группу 2. Да? Дву. И уже в группе 2. я буду обрабатывать вот эти две обработки. Ой, две капы. То есть смотрим. Жались. Вьетнам не впервые теря. головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость. Yeah. Что называют любовь, Пять разбежались Все, заходим в Двум будем работать с эсками. А, ФАП-фильтр, блядь, мне вообще не нравится. Ни компрессор, их ни по звуку, блядь, ни диесор, вообще какая-то хуйня, я не знаю. Конечно, кому-то нравится, не спорю. Для меня это, это, это просто сугубо лично мое мнение. Мне не нравится, вообще никак. Единственное, чем я пользуюсь, это FAP фильтр. Все, не компрессором, а и лимитером, ну и сатуратором, ну и еще всем всем, кроме вот десера, блядь, и Ах, компрессора. Так, каким компрессором мы будем работать? Ну и компрессором десер. Ну хотя десер это есть компрессор, только узконаправленный, да? Мы уже знаем это. Где-то тут был другой. Пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу. Так, ладно, этот мы оставим все равно. Нет, не надо он нам не нужен. Мне Меня... что-то надоело уже. Где-то тут другой был. Исплыл. Просто, блядь. Ну, устал одним и тем же работать немножечко. Вот он. Да. Так, что мы делаем? Для тех, кто не знает, выбираем узконаправленную полосу, да, в которую мы будем ходить и выбирать непосредственные эски, которые вот нам мешают. Здесь включаем сайт и слушаем, где у нас пиздит. Берем вот этот вот и влево-вправо вводим потихонечку. Так, ну вроде бы что-то тут. Так. По венам готовим отток. Я... Опять разбежались. Сильно. Нам не впервые теря. Так, смотрите, вот эта полоса, вот это, это насколько вы будете компрессировать, да? Вот это уже, ну, сам сама самокомпрессия. То есть вы не срезаете, то есть вы на эквалазере можете чистоту, которую вот пиздит эской, можете ее вырезать. Здесь вы можете ее скомпрессировать. То есть она будет присутствовать, но менее читабельно. Потому что на эски нам нужно, мы же не хотим остаться в песне беззубами, правильно? Вот. Ваху друг друга остались. Так. Точнее, ты у меня, убиваю себе эту мерзость Что называет любовь? Мне так одиноко и тихо, что слышу я звуки по венам Готовим Я Опять разбежались Вьетнам не впервые, теря, в головах у друг друга остались Точнее, ты у меня, убиваю себе эту мерзость Называют любовь, мне так одиноко и тех, что слышу я звуки по венам готовим отток Так одиноко и тех, что слышу я звуки по венам готовим Короче, не здесь полосу мы взяли Я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 Ты у меня убиваю себе эту мерзость? Кто называет любовь? Мне так одиноко и тех, что слышу я звуки по венам. Готовим отток. Я... Опять разбежались. Ведь нам не впервые. Так, можно, наверное, еще один повесить. Повешу я вот этот. Аналогично работаем здесь. Выбираем полосу. И... Чуть-чуть. Я... Называют любовь. Мне так одиноко и тихо, что слышу я звуки по венам. Готовим отток. Я... Опять разбежались. Вьетнам не впервые. Вот этот вот сам сайт. Что-то... Пожирает малясик. Теря. Головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваю себе эту мерзость. Кто называет любовь? Мне так одиноко и тихо, что слышу я звуки поветр. Ну, вот так вот нормально. Ну, в дальнейшем можно с этим еще немного поработать. Вот. Но мы идем дальше. Смотрите, когда у меня уже. В головах у друг друга остались <Слышко> Все, я уже вот не могу, мне не втерпешь Мне надо, блядь, уже посмотреть, как это будет все с ревербом, блять. Поэтому я заныриваю в ревербы с тут сотрю, что кого, где тут у нас Блять, еще порядке не навел здесь Все не пораскидал по названию Винду переустанавливал недавно Поэтому все у меня... Ну, беспорядок, в общем. Так, чё? Я сразу, короче, микс на полную не делаю. А, тайм как можно больше. А можно больше еще. Но мы как бы пока обойдемся этим. А, низкие частоты мы подрезаем. Высокие обязательно. Даже чуть-чуть оставляем. Ну, побольше, чем низких. А, вот. Все. Отправляю я на конкретно на каждую дорожку через сензо. Сенц. Все, ну-ка. Уже есть. Ты у меня убиваю себе эту мерзость. Так. Что называет любовь. Так здесь повторялочка у нас. Убиваю себе эту мерзость. Что называют любовь. любовь. Опять разбежались нам не Вот как бы его не слышно, да? Ни через минус никак. Но уже все немного плавнее. То есть, как бы атмосфера создается, все равно. Чувствуется это. Вот. Нам поможет в этом. Чтобы было слышно уже. И он как бы и не мешал, и было слышно. Уже вот этот товарищ где-то лексикон. Мой любимый самый. Все в стерео, да? Все, мы это знаем а, Так Тут у меня Пресет, типа Все делаем то же самое Сюда вешаем его Лекс хал. В головах у друг друга остались Точнее слышно Ты у меня убиваешь Себе эту мерзость Кто называет любовь есть, меня... теря... Смотрите, нету подъезда. Нету подъездного реверба. Блять, разбежались. Видите, хвост, он мягкий. Он, блядь, вот мне скидывает, ребята, ну вроде вот все, сука, нихуя. Смотрите, я объясню просто. Это все зависит от самого сведения. Какие-то ненужные частоты, которые, блядь, вот смотрите, я по... -по Если Себе я, блядь, все так и оставил, оно, ну, было бы, блядь, уебично все звучало. Реверб не ляжет, нихуя. Еще на ревербе надо устанавливать правильную, блядь, тайм, тайм. тайм, тайм. Время, время самого реверба, хвост. То есть, как я это делаю, я это подглядел, кстати, у типа в... у американца. Ой, и это нормально, то есть э, нормально работает и нормально то, что я это подглядел как бы нихуя зазорного. Я вообще так и учился, блядь, как и большинство у вас сейчас всех здесь. Ну да, еще где-то курсы проходил, но, блядь, мало чего они мне дали. Ну хотя респект. Э, Air Pro Sound все равно. Так, что? Вешаем delay. Повешали, да? Сразу нам надо обозначить насколько 1 один к четырем все посмотрели он уже автоматически узнает темп минуса все он это все он уже темп всего этой хуйни он узнает миллисекунды заходим 632 до да, 632 заходим э, в наш просто в допустим в этом ревербе я не знаю не получается мне что-то нихуя с таймером поработать нельзя а здесь можно и сейчас мы установим, установим правильный хвост. Сколько там 632, да? То есть, если мы поставим 632 сразу, то это будет дохуя. Вьетнам не впервые. Видите, он, блядь, что-то переделался, блядь, еще больше. Я не знаю, я не математик, узнает как это. Поэтому мы 6.32, ебенч. Все, вот так. Теря. Головах... Видите, он мягенький, нормальный, заебатый, не мерзкий. Друг друга ост... остались, точнее, ты у меня себе. Видите, он звучит, уже его и слышно через минус, и тем не менее он не мешает. Но это все от сведения блять, зависит большую часть. То есть, если у вас не сведенная капа, он уебищно звучит, и вы вешаете на нее ревер. Блядь, ждите хувого результата Сто Это Все. У нас это есть. Ну, еще нам поможет с пространством, конечно же, дилей. Все, я ставлю пинг-понг. Высокие частоты я не люблю слушать. Не сильно большое повторение. Аналог. Вырубаем. Это лишний шум. Он нам не нужен. Все. И добавляем на эту дорожку. И сейчас будет просто охуенно. Опять разбежались, ветвами в первую тебя, головах у друг друга остались, точнее ты у меня убиваю себе эту мерзость. Все очень четко звучит. <клес> Опять разбежались, ветвами в первую тебя. головах у друг друга остались, точнее ты у меня убиваю себе эту мерзость. Все, в принципе, вот, ну, блядь, это все, все, что я бы, конечно, по-другому бы сделал, ещё бы заработал бы, блядь, сделал. Но смотрите, я уже повешал реверб delay, да, нахуй с ним delay. Реверб, давайте, кстати, вот включим, он будет мешаться. Вот реверб он немного выдает неправильность в вокале. не то что неправильность, а вот какая-то гадкость. И опять я вешаю. Фапфильтр. И смотрим, что у нас тут. Опять разбежались. Опять вот эта, блядь, часть. Павулай. Угу. Голова друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваешь себе эту мерзость. Что называешь? Что слышу я звуки по венам, готовим отток. Опять разбежались. Вьетнам не впервые теря. В головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваешь. Себе эту мерзость, что называют любовь. Мне так одиноко и тихо, что слышу я звуки по венам, готовим моток. Опять разбежались. друг друга. Вот сейчас вот он сидит так, как мне вот, блядь, и хотелось бы. Так, переходим сюда. Вешаю я еще... Смотрите, я поврезал какие-то частоты. Он был стал более чистым. Чуть-чуть плоским. Но менее читаемым. Смотрите, я повешаю сюда еще один компрессор. Которым я постоянно пользуюсь. все это видите. Я это, блядь, постоянно показываю. Вот, но немного просто смена, и вот э, смена самих плагинов у меня, вот, ну, просто меняется расположение, да и после. Я просто не сильно скомпрессирую, блядь, тем более для такого. Смотрите, он у нас не динамичный, как бы, не быстрый, да, э, сильно компрессировать не надо, но дело в том, то, что мне нравится так, поэтому я его немного вот сожму. Реша у нас сжимает, да, начало работы компрессора, это, блядь, восстановили они релиз, по-моему, блядь Но он у меня отвечает за как-то за мягкость Поэтому я сильно не хочу, пусть будет более четче все звучать И треш смотрим остались, точнее, ты у меня убивай, Я его еще сильнее запихал прям, блядь, в середину В саму сраку минуса И немного сделаю потом погромче любовь мне так одиноко и тихо, что слышу я звуки по венам, готовим отток Опять разбежались, ведь нам не впервые тебя В головах у друг друга остались Точнее ты у меня, убивай себе эту мерзость Что называют любовь? Мне так одиноко и тихо, что слышу я звук Опять разбежались знаете, что я подумал? Наверное, надо еще Ривера добавить. В головах у друг друга остались. Вот. Опять разбежались. Ветнам не впервой теряю. Головах у друг друга остались. Точнее, ты у меня убиваешь себе эту мерзость. Ну, что нет, блять, нормально, нахуй. Так, э, смотрим, что мне. Вот это... <сос> Нахуй отрежем это, обрежем. Точнее, ну, обрезать это, блядь, тоже не есть хорошо. Лучше сделать немножечко потише. Точнее, ты... Чтобы естественность не пропадала. Хотя у нас уже пережато, да, блядь, ну... Точнее, вот. ты у меня убиваю себе. Друг друга остались. Точнее, ты у меня... Вот, смотрите... Ничего сейчас не пиздит. Ничего друг друга не перебивать, Сохранить не забудем. Ах, все нормально. Все идет по плану. Смотрите, как только мы дойдем... А, нет. Сейчас я кое-что еще покажу. Да что, поглядь, покажу. Просто, короче, нам надо... Вот отсюда, го. Вот отсюда, го. То есть, а, перетащить все вот... Все, и мы это сделали. Все очень просто. Те, кто не знал, я просто зашел сюда, нажал Ctrl-C, сохранил, залез сюда, нажал Ctrl-M. Все как обычно. То есть сейчас все эти настройки есть у нас здесь. называет любовь? так одиноко. Убираем здесь. Я так одинокая, тихо. Бля, почему ты все затупает? что слышу, я звуки по венам готовим итог. Я... Так, все, и пиздуем-ка мы вот сюда, да? Я умираю, но сука, рай, тебя Здесь нам только убрать эски. Ну-ка попробуем. Ты, ты уже не слушаешь, ты слушаешь песни Пускаю, дабы найти мне орбиту Свою квартиру пустая Но вспомни-ка что-то, ведь мы Тихо что слышу я звуки по венам, готовим отток Я умираю, но выдумывал, сука, свой гребаный рай Нихуя Вот это тут, бляд, как-то тут, бляд, поуже, как-то хуй, мне нравится, Ну да, дохуя, кто скажет, то, что вот от фильтра блядь, он там круче, ну, блядь, ну не нравится он мне. Вот, ребят, хоть убейте, вот, не могу я им работать. В принципе, понимаю, как он работает, ну, блядь, он как-то режет все, сука, как-то вот ватно всё. Вот, не нравится мне, пиздец. И как упертый шаг, буду всегда за тобой убежать. Ты слушаешь песни, где мы там вместе, вместе нету давно. Пу... Грёбаный тебя отпускаю, Дабы найти мне орбиту, свою квартиру. пустая. Ставили, и как упертый шаг, Буду всегда за тобой но Но выдумала, сука, свой грёбаный рай, Тебя отпускаю, Дабы найти мне орбиту, свою квартира пустая... Но вспомню-ка что-то, ведь мы мне ставили И я как упертый шаг Буду всегда за тобой убежать Я умираю На выду всю сука, свой грёбаный рай Отпускаю Дабы найти мне орбиту свою Так, ну дальнейшем можно вырезать Сейчас еще повесим сюда все. Вот так это сделал. Ну-ка, как это будет звучать Тот. Я умираю грёбаный рай, тебя отпускаю. <смех> Пиздец, да, как атмосфера, блядь, пространственная обработка жизни добавляет, ебанешься. Мне <смех> так одиноко и тихо, что слышу я звуки по венам, готовим отток. Я умираю, на выдумывал, сука, свой грёбаный рай, тебя отпускаю, дабы найти мне орбиту свою. То есть, ну, вот смотрите, да, можно послушать, как вот у нас есть... У нас есть обработанный... Опять разбежались. И не обработанный сигнал. Но мне... я... Все, смотрите, я ничего не делал, вот просто сведено сюда в одну. Ребят, смотрите, я больше ну продолжать не буду. Те, кому интересно, пишите, как я справился с самим с аэрбеками, как дополнил немного просто самоплотности, плотности дорожкам. По эффектам там, кому что интересно, спрашивайте, как я справился вообще с припевом. По всем вопросам пишите мне в личку, все все будет в описании, все, и страница моя. Не забывайте, самое главное, подписываться, ставить лайки и, блядь, разговаривать со мной. Я никому не отказываюсь, все, жду ваших смс.